Всем привет! На этом видео может быть посмотреть, как можно будет сделать из бумаги сердце Валентинку с пожеланием. Это будет вот такая вот коробочка с красным сердечком, куда можно внутрь положить пожелание. Для этого нам понадобится вот такой листочек бумаги цветной. Вот. Размеры должны быть. Один к двум, то есть вот эта сторона Должна два раза быть короче этой стороны Размер можно подобрать сами по, по своему желанию Главное соблюдать пропорции Итак, приступим Вот, сгибаем наш листик пополам Вот так вот, аккуратнее все было бы, да? поточнее стараемся. И вложим уголочек. Теперь каждую сторону еще раз пополам. Вот так. Давайте поточнем. Вот. И еще раз пополам. Вот и разглаживаем, исправляем. Видите? Теперь вот центр вот этот мы сгибаем сначала вот к этой линии, разворачиваем и опять центр. Теперь сгибаем вот к этой линии. точнее сложим распространенный листочек теперь мы его сгибаем вот так вот пополам и вдоль сначала сгибаем пополам угу. Угу. быть и с этой стороны тоже самое, вот и теперь в каждую сторону еще раз пополам вот так вот и с этой стороны пополам угу. Угу. И здесь то же самое. Вот так вот. вот. Расправляем листочек. Теперь вот эту сторону, вот эту сторону, сгибаем. Вот к этой, к этой линии сгиба. Вот так вот делаем. Вот так вот. Угу. Угу. Переворачиваем. И у нас вот тут два квадратика, получившиеся в результате сгибов. Мы вот эти уголочки, вот эти уголочки сгибаем вот к этим точкам. Вот так вот. Вот так Вот. вот. Опять разворачиваем. Вот. Теперь в другую сторону Вот эту часть Сгибаем вот к этой части угу. Переворачиваем И опять вот эти два квадратика Видите, да? Вот эту точку мы к этой точке А эту точку сгибаем к этой точке Вот так вот И вот так вот вот, теперь опять разворачиваем наш вид. Теперь мы вот нас, вот видите, такие два больших квадратика, побольше. Вот мы вот этот уголочек сгибаем от пересечения при э, сгиб, линии сгибов. Вот. Так, вот. так вот, переворачиваем с другой стороны. И симметрично это мы сгибаем с этой стороны. Эту точку к этой точке угу. вот. Разворачиваем Изгибаем наш листочек Вдоль Вот таким образом вот. Разворачиваем чтобы удобнее. И изгибаем еще раз пополам Кладем, отгибаем в одну часть, и вот так вот нам легко удастся, если все правильно было сделано, получить вот такую фигуру за счет ранее сделанных сгибов. Видите, да? Теперь вот этот треугольничек, видите, да, мы вот эту часть, которая была спрятана вовнутрь. Теперь вот эту часть мы сгибаем вот по этой линии. Вот так вот. Угу вот, а вот эту часть мы сгибаем вот по этой линии вверх, вот так вот вот, вот так переворачиваем повторяем нашу фигуру вот так вот, опять опять вот этот перегольничек мы прячем тоже во внутрь вот, теперь вот эту часть Эту часть мы по этой линии сгиба сгибаем. сгибаем. Вот. А вот эту часть мы сгибаем по этой линии вверх. Вот, так. Вот, загнулось. вот, и у нас получилась такая фигура. Вот два треугольничка и два прямоугольничка. Продолжаем дальше. Отгибаем эту часть и сгибаем вершину треугольника вот этого вот к этой точке. Вот так вот. Вот и отгибаем назад Вот повторяем похожую операцию с другой стороны опять отгибаем вот эту часть вершины, отгибаем к этой -то точке и разворачиваем назад вот и получился вот такая у нас фигура теперь мы вот эти две стороны вот эту сторону и вот эту сторону сгибаем вот к, эти, к этим линиям поворачиваем, гибаем аккуратненько. тоже здесь гибаем вот к этой линии, разворачиваем. у нас вот в целом получились вот такие кармашки. мы их распрямляем. так вот и здесь вот так вот. Теперь вот эти два квадратика, вот этот квадратик и вот этот квадратик. Вот эти точки мы сгибаем. Вот эти. Эту точку к этой точке, а эту точку к этой точке. Вот так вот. И здесь тоже самое. Теперь вот эти два кончика, вот эти два кончика, мы сгибаем вот к этим точкам. Вот так. И вот так. Вот так. Теперь вот эту часть, вот эту сторону, мы сгибаем вот к под... Вот к этой центральной линии, вот так вот. А эту часть также сгибаем центральную и эту часть, и эту, тоже к центральной линии, вот так вот. Вот. Теперь вот эту часть мы сгибаем назад и вот эту верхнюю часть мы сгибаем опять вот к этой линии, вот так вот. вот. Теперь смотрите, что получилось. Если кромашек получается, мы это заправляем сюда. И отгибаем назад. Теперь мы сгибаем эту сторону. Опять вот эту часть мы сгибаем к этой. Угу. Вот, и, вот. И образовавшийся образовавшуюся кромашку тоже мы прячем эту часть. И разгибаем. И вот у нас с вами... Вот мы ее немножко платим. получилось вот такое вот сердечко. Если потянуть две части, появляется коробочка. В эту коробочку можно положить желание Открыть и отправить к любимому человеку.